Приветствую а зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и как ни странно, спустя долгое время, спустя годы, я возвращаюсь в такую игру под названием Primal Carnage, во а вторую часть под названием Exiption. Ну что... Давно я в этой игре не был, давно в нее и не заходил. Собственно говоря, можно сказать, вот эта вот вторая часть, она, ну, по факту, та же самая первая часть. За некоторыми отличиями, там, возможно, появились новые виды игры и, по-моему, больше ничего. Даже, по-моему, нового вида оружия они сюда не завезли. Ну, что, мы сейчас это увидим, проверим, узнаем. Заходим в мультиплеер, смотрим, давайте-ка, сервера, какие у нас есть. Да, интересненькая, до сих пор есть люди, которые играют в эту игру, причем, я смотрю, довольно-таки немало. Много людей интересуются, и многие в нее играют. Правда, к сожалению, с пингом везде у меня будет проблема. Ну, хрен с ним, на самом деле. 130 для меня это нормальный пинг. 20 человек там. А, так, почему-то у меня на торговую площадку выбросил. Не знаю почему. Давайте зайдем, в общем-то, поиграем. Посмотрим на то, как. Играют здесь люди, и вообще, что здесь нового? Заставочка очень интересненькая, да, классно. Так. Обычная игра здесь, похоже, что обычная драчка, мы выбираем, за кого играть. Ну, давайте попробуем за динозавров, если дадут нам. Нам дают, и мы можем поиграть за Тиранозавра. Или нет, мы не можем. Нет, мы не можем поиграть за, тино... за Тиранозавра. Давайте тогда сыграем за кого-нибудь другого. Новораптор. Он может, получается, драться когтями, также кусать и орать. Ну, давайте сыграем за Карна Тауруса, потому что я смотрю, за него совсем мало людей. Он может бить своим, э, так сказать, своей башкой, орать и просто кусать. Ну, что, не будем терять время зря. Давайте начинаем. У него есть, как мы видим, две атаки, обычная зубами и, видимо, резкая атака башкой. Так, ну давайте разгоняться. И похоже, сейчас, когда я бегу, я могу кого-то врезаться и снести его вообще в сторону. Он просто отлетит, как тушка. Так, здесь у нас тиранозавр. По сути, глава всех динозавров в этой игре. Самый мощный, самый сильный. И у нас кто-то смеет стрелять, я смотрю, сзади. Откуда это было? А это вон, мы видим у человечка с пистолетиком, похоже, что... Но он не знает, что мы сейчас сделаем. А, так смотрите, тут такая ерунда, мы не можем нормально на него подойти. Опа! И все, минус один. У меня, кстати, никнейм почему-то квадратики, да? Не обращайте на это внимания, потому что у меня русский язык, наверное, не отображается здесь. Ох, там еще одного человечечка сожрали. Давайте в атаку. Ха, ха. А, подождите, здесь типа нельзя, что ли, людей атаковать? Это что такое? Какая-то ерунда, по-моему. Да, наверное, мы не можем атаковать людей. Вот именно в том месте, что ли? Или что это такое? А, это какой-то, похоже, вид игры, где надо... Людям добраться до точки эвакуации Потому что как видели Дверь закрывается постепенно И типа все Типа если они добрались до туда Они типа выигрывают. А кстати я могу еще и приседать смотрите Какой лунный динозавр Просто тут можно цирк строить Из динозавров. Так давайте посмотрим Что еще может делать Он может орать А вот только как он может орать <sao> Влетаю в человека, но я его не убиваю все равно В принципе, ему пофиг А че, к чему там какие-то динозавры сидят и их не атакуют? Что-то непонятно Не, кстати, этого можно было чувака убить У него жизни-то были не бесконечные хм, Что-то вообще какая-то тогда непонятная ситуация уходит Да блин, их просто невозможно Погу убить. То ли это читеры так какие-то, то ли что происходит здесь. Я что-то не понял вообще прикола. Хм, непонятно, непонятно. А что нам тогда делать вообще нужно? Давайте, может, сейчас за людей я попробую зайти. Еще один раз вот сыграю за динозавры. Наверное, знаете, вот кто туда заходит, они типа могут выжить. А те, кто вот оттуда выходит, с той вот территории, они типа вот могут умереть. Потому что вот видите, я этого мужика, например, сожрал. А вот кто там внутри, в этой территории, он просто не убиваем становится. Блин, я не могу никого укусить, меня... меня просто обходит вокруг, и я не могу атаковать. Так, ладно, поменяю команду, пойду за людей. Сыграю, давайте-ка, за своего любимого индейца, у которого есть дробаш, есть пистолет, и есть еще, как эти называются-то, флайеры. Чтобы можно было светануть динозавра. Так, я появляюсь в лесу, интересненько. От первого лица, в отличие от динозавров, я уже совсем забыл, наверное, так оно и было. Так, Попробуй зайти вовнутрь, вот в то здание. Так, тиранозавр, что-то поел и уже наелся, что ли? Что-то я в этом крайне сомневаюсь, что он наелся. Не прочь, было бы еще ему съесть кого-нибудь. Это что такое? Посмотрите на это. Что это, ошейник, что ли? Ошейнику динозавра. Жестко. Да нет, смотрите, у меня, кстати, убил. А чё к чему? Вот я не мог убивать. Не, ну это, похоже, либо какие-то читаки, то ли чё. Почему такая хрень происходила? Пожалуйста, эвакуируйтесь в Атриуме. Типа надо зайти в Атриум, чтобы нам эвакуироваться. Ну окей, я сейчас зайду, а посмотрим изменится... От этого что-то или нет. Потому что до этого-то все было то же самое, по сути. Не, наверное, это типа такой просто вид игры. Так, что есть еще? У меня есть дигл. Так, с дигла убил. Меня просто создаю лоб. <свят> Легендарный боевой спинозавр. со шейником, да? Вот забавно. <свят> Скинцы тоже подзавезли в эту игру. Причем в первой игре, насколько я помню, не было скинов. Вот именно здесь появились скины. Какой от них только толк, я не знаю. Наверное, никакого, как всегда. Блин, дверь-то почти закрылась, я не успеваю. Так, мертв. Просто все умерли. А динозавры что, внутри будут жить, типа? Да, странно, короче, тип игры. Так обычно у динозавров можно можно поесть вот съев динозаврика какого-то уже умершего умертвленного. А нет, блин, я хочу поиграть за тиранозавра. Дайте за заменить тиранозавра сыграть. О, да, можно сыграть за тиранозавра. Ну-ка, ну-ка. Да. Тот самый тиранозавр оранжевый, который у меня был еще, я помню, в первой части. И тут доступен. Да, ну что ж, давайте-ка поедим кого-нибудь сейчас. Найдем, кем можно поживиться. Вон, я вижу, человечно... человека бегает. Бегает, бегает, боится. Так, только я пройти, наверное, не смогу, да? <ти afternoon> да, я просто не могу пройти. медленно передвигается тиранозавр. не может так бегать как тупоголовый вот этот мужичок который был у меня Так, там я смотрю их очень много скопилось в одном месте идите-ка сюда, идите к папочке сукины дети нет их тяжело догнать вообще просто практически невозможно надо короче забегать вовнутрь и там уже искать себе добычу так поглядеть, такие огромные огромные монстры просто иди сюда, сукин сын в костюмчике такой, смотрите на него блин, он такой тяжеловесный А, блин, он мне, он, он мне челюсть накинул в сеть. Да ё-моё, как мне эту сеть сбить? Ой, жесть. Капец. Да, вроде такое большое, мощное, а толку? Это вот, знаете, была карта одна... Как она называется, я, конечно, не знаю, не помню. Но где прям такие дома рядышком, здания рядышком. И, по сути, пройти людям, не попав к в рот, это очень сложно. Ладно, ну, в общем, давайте-ка выходить с этого сервера. Мне совершенно не нравится эта карта. Какая-то она фиговая. Кстати, тут теперь есть возможность играть в соло. Что это означает? Типа, я буду играть, но я буду играть с ботами, наверное, выходит. Ага, смотрите, тут есть теперь два типа игры. Выживание и free роум Вот как раз-таки, наверное, вот... Это и означает, что, типа, разные, как сказать, выполнение заданий, разные выживания. Карта прибавилась, можно заметить. Например, вот это и не было. Forest Ch Chasm Snow. Snow в год она на аутпост тоже не было. Марш тоже не было. Очень много новых карт, хочу заметить. За что разработчикам, конечно же, респект. Ну да, тут некоторые просто карты переделки. Например, вот эта вот зимняя карта, это вот летняя, она была до этого. Просто стала теперь зимняя. Много новых карт. Не сказать, что прям уж дофига, но все же достаточно много. Причем какая-то даже лавовая карта есть. Даже не представляю, как там на ней играть. Ну, тут очень тоже видно, что мало места. Так, ну давайте попробуем тоже еще раз найти одну карту мультиплеерную. Так, по пингу распределим. Ну, по пингу тут то, что я хотел бы найти, нету. Да, join to game Ну, он сейчас напишет, что сервер is full. А, нет, хотя заходит. Да, он зашел. Фри Роум тоже. Айленд. Вот эту карту я не видел. Тоже новая карта. Пять динозавров, кстати, почему-то... Подожди-ка, тут же было написано 21 человек, куда они подевались. Забавно. Так, кого возьмем в этот раз? Давайте-ка команды, потому что такой универсальный. Тип. солдат и... Чего-то я не пойму. Я один, и тут пять динозавров, я смотрю. Им, наверное, довольно одиноко на этом острове. Так, наш персонаж может плавать, кстати. До этого не было такой возможности в игре. Потому что просто на навсего не было нормальных рек и озер, я насколько помню. А... Так, что-то... Что-то динозавры просто стоят и тупят. Ну, видимо, я так понимаю, народу тут просто нету и... Ну да, тут смотрите, три админа, два человека как будто бы. Какие-то еще и причем немцы со мной играют. В общем-то, это была обманка. 21 человека здесь далеко нету. С какого хрена мне вот игра писала, что тут 21 человек? Когда я тут вижу всего 5 человек. И тут все играют за динозавров почему-то. То ли что-то тестит, то ли что-то еще делает. Ну, ладно, сейчас выйдем тогда. Теперь, кстати, создает еще шум игру, когда идет через всякие заросли. До этого не было шума. Ну, карта такая. Что тут делать, я не знаю. Самолет. Но к сожалению, немножко поломавшийся самолет. Ладно, выходим. Пойдем на другой сервер еще раз. Не, ну пока что я изменений таких больших не вижу. По-моему, оружие у всех именно людей было то же самое. По-моему, динозавры все те же самые остались. И новых классов, кстати, тоже не добавили. Так что можно сказать, что ну, на самом деле разработчики не так уж и много и сделали работы. Я бы даже сказал, совсем они не сделали работы. просто добавили требования. А, чё это такое? Чё вообще происходит в этой игре? Почему тут просто люди даже не играют, а просто стоят и ничего не делают? Чё это вообще за карта такая? Что это за дерьмо? Это то ли у меня карта так не прорисовывается, то ли чё? Так, есть еще ракетница, но она тоже была, я помню. Куда гляди, динозавры. У меня еще есть меч. What the fuck, что это произошло сейчас? У <laughs> меня что, хвостом убил? <laughs> а, Какой-то портал. What the fuck. Что это за волшебство вообще какое-то? Темная магия. Как я не попал в него? What the fuck? Куда он улетел? Иди сюда, бензопилот я порублю, сукин сын. бежал, стоять я сказал. Опаньки. Черт возьми. What Что он делает? Я просто нажал случайно букву какую-то, и, он... и он просто стоит, что-то делает. Что это было такое? Нет, не убивай меня. Плохо убили его. Это было странно. Я хотел гранаты метнуть, потому что я вижу, что у меня есть граната, только на какую? цифру... А, ну вот, на какую букву? Окей. Кого-то я убил, кстати. Нет, не убивай меня, нет. Ребятки, помогите мне. У меня мало жизни. Блин, я думал, он живой. Ну, мне кажется, я все равно умру. Ладно, понятно, короче, тут тоже какая-то хрень происходит, надо найти нормальный сервер вот знаете, у меня теория, почему меня тогда выбросило с того сервера ну точнее, у меня за на какой-то сервер на котором было 5 человек потому что, возможно, у меня не совпадает карта, то есть у меня карты нету, наверное, у меня он берет просто и закидывает на сервер, который ближайший, на котором есть люди у меня вот такое предположение наверное, все-таки не так, конечно, но фиг его знает так, тут 7 человек играет. Давайте посмотрим, может тут наконец люди имеются. Плюс интересно, что вот эти значки означают. Да? Ну, может быть мы это узнаем. Так, ладно, перед этим давайте зайдем сюда. Тут мало людей, но по крайней мере у меня надежда, что тут хоть кто-то играет. По-нормальному. Блин, не коннектится. Да, придется на другой заходить. Сервер, давайте сюда. Можно, конечно, свой сервер создать, если вам охота. Если у вас есть желание, если кто-то к вам вообще присоединится. Так, что-то никого нету. Давайте-ка рефрешнем тогда сервера. Так, контингенция. Давайте сюда присоединимся. Там 29 человек Это, надеюсь, не тот же самый сервер Нет, это не тот же А, ну это, наверное, другой сервер На котором я уже был Я, кстати, тут могу играть что только за динозавров А вот это уже интересно И это, причем, похоже, нормальная игра Потому что, как видите, тут какие-то очки сверху И тут уже не чистая такая Приятина, что все заходят на ту вот позицию И просто выигрывают. Опа! Блин, блин, блин, блин, блин. Чувак, помоги мне. <сум> У меня то уже кончается бег, а я никого не могу убить. Блин, блин, блин! Помогите мне, помогите! Убейте <сум> его, ну прыгайте же на него. Давайте поменяю класс это а уже, наверное, надоело вам, что я играю за этого дубину. Сыграем за маленького динозаврика. Который плюется, кстати, какой-то дрянью. Так, я бы все-таки хотел узнать... Так, ага, там, извините, музыка у меня заиграла. Вот буква G, это похоже просто какая-то, типа, эмоция. А мне бы хотелось узнать, как все-таки можно... Все ясно, на F. То же самое, как и у людей, да, получается, третья способность на F. Так... Оп-оп. Опаньки, готовченка. Залетаем, ребята. Эй. <связывали> убили все-таки. Но я был близок, я был близок. Я так думаю, <связывали> мне так кажется. Но тут за динозавров все-таки очень сложно выиграть, Когда они особенно сгруппированы люди, это вообще практически невозможно их убивать. Надо вот, когда они прям вот разобщены, когда они там в разных местах бегают, вот тогда надо атаковать. А когда они все в одном месте сидят, конечно, это практически невозможно победить. Тем более, что сейчас опять эта дверь долбанно закроется, и нам всем трындец. Блин, уже все закрылось. Нееет, нет! нет. Я открою дверь, сейчас я плюну. Все, она открылась. Просто электрошоком всех здесь убивает, какой-то шаровой молнии сверху. Офигенный какой-то вольер для дращик. Ну тут, в принципе, 15 минут надо играть. Давайте я сейчас 5 минут здесь поиграем и зайдем еще на какой сервер. Буду надеяться на то, что там Наконец, блин, что за хрень Как Откуда у меня стреляет Тут Просто непонятно откуда Прилетела пуля так хорошенько Хорошечно прям сняла хп мне Так, мне надо найти Поесть где есть Вон у нас есть поесть, ух, нифига себе 2 хп Жестко Давай-ка еще кусочек За маму, за папу о, я получил жизни. Ой, ну, точнее, я получил жизнь. <связываю> я получил достижения. Моей ну, жизни в том числе, конечно. Так. здесь здесь есть чем поживиться? Смотрите, теперь здесь... Нет, здесь тут люди уже. Блин, блин, блин! <связываю> Чуть меня не убил. Блин, ну их там уже много, они опять все сюда прибежали. Не, ну знаете, это не дело, когда вот вы просто приходите на сервер, и все уже люди сидят в одном месте. Вот надо тогда за людей играть, а за людей уже все забито, кстати, ну, вот поэтому тут другого выбора не остается. И люди поэтому и лидируют, что ну, просто практически невозможно их убить, когда они сидят там в одном месте. Как-то, короче, не очень-то и скажу, скажу. прямо. Я плюнул на него, да, я попал, но фигли толку, он все равно не умрет от этого. У Поменяю класс. Сыграю, давайте-ка, вот за нового раптора. Этот, по-моему, как раз-таки зверек может прыгать и убивать в прыжке, Да. Только не в моем случае, я потому что попасть просто не могу. Так, еще раз. Попытка номер два. Ну, просто помог. О, да. Только я, по-моему, перепутал. Я, наверное, должен был просто нажать один раз и все. Но я решил нажать второй раз. А это уже оказалось лишним. Угу, немножко подранил, но я его не убил. Нужно, чтобы сразу несколько динозавров нападало. Тут нужна кооперация, конечно. Иначе выиграть невозможно. Так, там был человечек. Ну ладно, убьем. Давайте-ка его так, потому что я пытаюсь напрыгнуть, не могу попасть. А то там уже, по-моему, дверь закрывается. Да, дверь закрывается, нужно атаковать. Черт тебя дери. Да ⁇ -мо ⁇ я не могу попасть. Да блин, как я не попал еще раз? Это же чистое попадание было, вы видели? Я просто на него напрыгнул. И он не стал атаковать. Ну, все это GG. Приплыли ребятишки. Ладно, выходим. Потому что сейчас опять все равно всех убьет. Ну, Но найти нормальную карту. Мне вот эта карта не очень нравится. Она просто дисбалансная. Люди заходят и сидят и выигрывают. Нужно вниз немного прокрутить. Так, по-моему, я на этом серваке играл. Контингенция опять, да? Вот давайте сюда попробуем. Хоть там и пинка огромный. Но это не играет большой роль в нашем случае. Мне главное сейчас просто найти нормальную карту. И, кстати, почему-то всегда он у меня заходит. Не было такого ни разу, чтобы у меня он писал, что вот типа место забито и все. Но, по-моему, в этот раз я зашел как раз на тот сервер, когда тут ноль народу. Да, вот смотрите, мне он кажется берет, вот реально заходит тогда на другие сервера, когда нету места на том сервере, куда вы хотите зайти, приконнектиться. И сейчас вот получилась такая вот именно фигня. Но я не хочу играть на сервере, где вот просто никого нету. Почему меня кидает вот на такой сервер? Это то просто, получается, бредовая какая-то система. Так, тут, ну, нет. Сюда мы не будем заходить. Вот, давайте тогда сюда, потому что тут реально есть место. Так, тут есть место. Тут еще и другой ти тип игры, как видите. Тут надо, видимо, на вертолет сесть. Я так понимаю. Да, какая-то тут задача. 14 минут написано и вертолет как будто летит. Это что-то да должно значить. Так, убиваю я кого-то, отлично. что то что я кричу вот я не понимаю какой смысл от того что я прокричал меня просто убили типа покричал что перед предсмертный свой крик сделал и умер так что то я не понял автобаланс какой то автореспаун а типа динозавр сломал вертолет и все <смех> что это за бредятина вообще какая-то изображена? <смех> Какой-то бред просто. Не, ну в смысле бред, то, что динозавр берет, главное толкает, вертолет толкает. Зачем он его толкает? Просто уже свалил, и все он же сломался. Какой-то глупый динозавр, видимо, попался. Так, ну что, мы начинаем теперь за людей. Вон вертолет полетел куда-то наверх, наверх. Куда он полетел? Объектив, Нам нужно, видимо, на точку А бежать. И причем, вот интересно, сколько у меня жизни? Опа, опа, опа, опа. Идите сюда, ребята. Тут кто-то пробежал мимо. Без комментариев. Просто <laughs> без комментариев. А, блин, <смех> чуваки написали сразу <смех> прикинь, поняли, что я упал. Объектив, <смех> компьютер. А, типа мы должны захватить точку еще, по ней, по, на, по, на ней постоять, немножко захватить ее, и после этого мы сможем продолжить наш путь. Да, с такими, конечно, с таким пингом тяжеловато играть. Признаюсь я, честно. Ну, меня все равно убили. Это было ожидаемо, скажем так. Какая-то музыка, кстати, еще играет. Что-то очень тихо. Так, народ там собрался, я смотрю, в одном месте. Давайте, давайте. Я с вами, ребята. Ай, ёпт, твою мать, что происходит? Блин, дерьмо, меня сейчас убьют, нет? Двоих Ай. Follow me, окей. Что-то у нас не выходит, до этого вы почти все точки захватили, а мы сейчас не можем ни одну захватить. Блин, у меня еще из-за того, что пинг такой, я не могу нормально кинуть гранату, чтобы она попала точно в цель. Она с задержкой летит. Наверное, в 2 секунды где-то. Ну если в 2 секунды, где-то в полсекунды, я бы сказал бы. Так, отлично. Хоть я кому-то помог убить. Так, а как тут увеличить прицел? Ну, то есть приблизить цель. По-моему, кстати, никак, да? И меня тут сейчас убьют. Ну, конечно, меня убили. Мне не дали нормально уйти. Единственного убили человека. Я... А, я. а ну нет, ладно, не единственного. Спасибо, что угнали этого парниша. А, он, он и то не умер. Он упал с высоты где-то пяти этажей и не умер. Отлично. Великолепно, ребят. Да блин, вообще хрен попадешь. Ну-ка, если присесть. Да, его поменьше становится. Так, ну что? Наши парни, я смотрю, захватили точку А, но нам нужно их догонять. What the fuck? Что это за. Блин, это чертова дверь тут появилась еще. Меня так сейчас убьют. Мне выжить не дадут так Ребят, постойте Подождите меня, я устал уже Сейчас сзади еще кто-нибудь подкараулит Так, уже начали захват точки Б Опять этот Нигер, убейте его Фух, убили некро, ю Мне нужно ХП. ХП нужно. Что происходит? Черт возьми! Да блин! Опять убил меня! Этот. Опять убил этот чувак! Он уже убил третьего чувака тут. Он просто всех убил. Как так играет данный парень, я не понимаю. Дурмастрин. Должна быть закрыта все время. Отлично. Ну, идем на следующую точку, но мне кажется, мы не выиграем. Надо класс другой выбрать, а то это вообще какой-то капец. Хотя мне любой класс не поможет сейчас с такими лагами. хватит. меня убивать. Я хочу выжить. Я думал, опять сейчас это было очень близко. Это было почти. Так, давайте наверх подниматься. Плюс 25 килл ассист. Хоть ассисты мне дают. Так, я кого-то убил, отлично Ой, что за дерьмо происходит Я еще убил кого-то Вот это я крут У меня просто Ты уже 2 кила Смотрите, у меня 319 очков 200 пинг Я просто тут всех крошу, видите Во, еще один Ну ладно, это был ассист, но все-таки Все-таки я заслужил Отлично, 45 очков еще Выглядите, глядите, какой я крутой Мы почти победили, пошли, давайте Пошли, победи, ребята Гоу-гоу-гоу, летс гоу А за Вертолет Гоу-гоу-гоу, go, go, go, вертолет Хеликоптер Летс гоу friends фрэнс Черт подери Черт подери Что это сейчас было он, он просто прошел мимо и ушел вниз серьезно вертолет вертолет мой вертолет серьезно как откуда появляется этот засранец он просто каждый вау, летающий шляп каждый раз прибегает и убивает меня это просто какая-то жесть но он убил еще одного парня да это капец какой-то еще одного убил я просто слышу сплошные стоны людей. <laughs> это просто какая-то жесть? Кэпчуринг, кэпчуринг. е опять этот чувак, да ты заколебал! <laughs> Куда? <laughs> Куда я улетел? <laughs> Что это было сейчас? <laughs> Как этот парень играет? -мо, что это такое? Это просто читы какие-то. Капец. Вы поглядите, он сколько убил. Сколько он там убил? Просто 13 человек убил. Причем не один, там их, похоже, два кидает. Просто -мо. Капец. Еще один, да вы чё бесите меня? Да вы их сколько можно? Стойте, харе, харе, а -а -а -а! Капец. Мы так не выиграем, парни. Надо что-то с этим дерьмом делать. Тут нужно просто вызывать какого-то экзорциста. Я не знаю, как с ними справиться, с этими демонами. Во плоти. Вот это динозавры да вот это динозавры это просто нечеловеческие какие-то динозавры капец сам себе кинул канату блин парень куда ты там полетел стоять Умри, сукин, сын. И ты тоже умри, сучара. Сукины, дети, сколько вас тут? Умрите, умрите, черт возьми. Мы захватываем точку, мы захватываем ее. Опять прибежал этот сучонок. Да ⁇ -мо ⁇ твою мать. Убейте их кто-нибудь. Где все? Почему половина команды бегает где-то хрен знает где? Что это за тима такая мудацкая мне попалась? Пипец, ребята, вы что там делаете? Да, музыка там такая играет жесткая. Вот там, не знаю, блин, какой-то фильм воодушевляющий. Что-то меня игра совсем не воодушевляет такими подвигами. WTF, 6 хп. И что мне здесь делать? А, а, я упал. Я упал в самое начало. Зашибись, ребят. Это ГГ. Это было забавно. Взял, специально спрыгнул, умер. Hmm. Блин, я сейчас не успею на вертолет таким образом. Не надо успеть на него. Вертолет без меня улетит. Left the game. Да ёб твою мать, сука! Чтоб тебя! Пиздец. Я реально не успею на вертолет. Там сейчас один индейец убежит. Улетит. А я буду с этим тиранозавром или тупозавром башкой, которая меня бьет, Просто буду летать. Улечу, наверное, за вертолетом. Капец, ребят, вы что-то делаете с этим, что ли? Ну, же, кэпчуринг, кэпчуринг supply. Я захвачу эту точку, вы мне не помешаете, сукины да дети, нет, твою мать! Так, подождите, давайте поменяю класс. Попробую кого-нибудь другого. Хотя тут, блин, все классы такие себе в этой ситуации. Ну, дробаш, дробаш, только может меня спасти, наверное, против этого тупоголового. Хотя и, блин, с такими лагами, наверное, мне не поможет ничто вообще. Опять точка сбросилась. Ребят, две минуты осталось. Нужно что-то с этим делать. Ну, почти что, я его убил, да блин. Блин, я думал, выжил уже. Нет, точку без меня захватили. Нет, нет без меня улетели, нет. О, боже мой! Это ГГ. Да, это было забавно. Я хочу сказать, данный вид игры мне больше всего, наверное, понравился. Ну, давайте я сыграю за нового Раптора. Интересно, что за карта сейчас будет. Сейчас та же самая, что ли, карта, что и была? А, ну, наверное, тогда не будем играть. Ладно, я сейчас один раз умру и закончим на этом. Этот тип игры Смотреть Я что то не понял, я же должен прыгать Я что то так и не смог прыгать На противника Ладно, что ж, будем выходить Еще, кстати, магазин появился В игре, ну, собственно говоря, где можно Скины, наверное, всякие покупать, да? Да, можно покупать здесь кинес, смотрю ключи открывающие кейс, э, кейсы, что ли, или что? Ой, сколько всякой ерунды здесь появилось в игре. Да, причем, я так понимаю, цены это не в рублях. Да? А, нет, это все-таки в рублях. <coughs> ну, хотя, да, в долларах, я думаю, мало бы кто захотел покупать <laughs> за такие цены. Ладно, что ж, друзья, будем на этом заканчивать. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Давно я не играл в эту игру, и хочу сказать, что она на самом деле не сильно изменилась. Я бы сказал, даже практически не изменилась, добавили только очень много различных карт и новые типы игры. А, динозавры, виды оружия и прочее осталось то же самое. Ну, конечно, интерфейс поменялся, но это на самом деле такая мелочь, по сравнению с другими нововведениями, которые могли бы здесь появиться. Данную игру можно, кстати, купить в стиме, если у кого есть вопрос по поводу того, где я ее взял. Покупал ее в стиме, не помню по какой цене. Покупать, конечно же, лучше всего на распродаже, там скидка будет довольно хорошая, можно будет купить вполне за приемлемую цену. Ну и, соответственно, скины и все остальное вы можете тоже, в принципе, купить в стиме на торговой площадке, если у вас возникают такие вопросы. Пиратская версия, заранее говорю, данной игре, она не будет работать нормально, вы можете сыграть, наверное, только в соло. В мультиплеер вы не сможете сыграть точные скины, приобрести вы тоже не сможете. Ну ладно, что ж, надеюсь вам понравилось данное видео, да, ставьте лайки, соответственно, и подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном, всем пока, удачи!